Приветствую вас на канале Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Международная ассоциация независимых инвесторов обучает различным стратегиям инвестирования на зарубежный фондовый рынок, но не все инвесторы могут открыть счет у зарубежного брокера. Но можно торговать иностранными ценными бумагами у российских брокеров. Сегодня мы разберем платформу Тинькоф Инвестиций. Если вы хотите научиться грамотно инвестировать, узнать, какая стратегия подойдет именно вам, скачайте книгу Как начать инвестировать на зарубежный фондовый рынок. Какие зарубежные акции актуально покупать сейчас, приходите по ссылке под этим видео. Когда вы впервые попадете в веб-терминал, у вас будет стартовое рабочее пространство, которое называется Initial Space. Удобство платформы в том, что вам не нужно ничего скачивать на компьютер, и она полностью настраиваемая под вас, и отображение элементов на ней полностью зависит от ваших предпочтений. Плюс брокер оттенков удобство удобстве для пользователя, особенно для новичков, и низкий порог входа. Начать инвестировать можно даже с 1000 рублей, и нижней планки нет. В верхнем левом углу расположено меню. Там вы можете выбрать, с какого счета сейчас торговать, если у вас открыт и ИИС, и обычный брокерский счет. Во второй вкладке – список последних изменений в платформу. Если будет добавлено что-то новое с момента вашего последнего входа, эта вкладка будет выделена. В третьей вкладке – обратная связь. Ссылка на форум, где вы можете найти ответы на ваши вопросы, а также предложить свои идеи или сообщить о проблеме. Но есть и более простой путь. В нижнем правом углу экрана расположено окно чата поддержки, и вы можете написать свои вопросы прямо здесь. Во вкладке «Настройки» вы можете сделать терминал более контрастным, включить СМС подтверждение каждой операции и задать время, спустя которое будет осуществлен выход из терминала при вашем бездействии. Во вкладке «Справка» вы можете скачать PDF-руководство по всем аспектам платформы. Чтобы создать новое рабочее пространство, нажимаем на «плюс» рядом с крайней рабочей вкладкой. У вас появилась новая пустая рабочая область, в которую мы можем добавить нужные нам виджеты. Всего виджетов на данный момент 15, и вы можете свободно их перемещать и закреплять в любом месте экрана, потянув левой кнопкой мыши за верхнюю часть виджета. Также вы можете сжимать их и растягивать, зажимая правый нижний угол виджета. В правом верхнем углу нажимаем «Добавить виджет» и выбираем виджет «Инструменты». Этот виджет позволяет нам наблюдать за котировками нескольких инструментов сразу, сортировать их как нам удобно и делать списки. По умолчанию в нем будет список случайных кампаний, чтобы удалить одну компанию, нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем «Удалить из списка». Если нам нужно создать новый список с нуля, нажимаем правую кнопку мыши по любой из компаний и нажимаем «Очистить список» и удаляем их все, если они нам не нужны. Теперь, нажимая на кнопку «Добавить в левом верхнем углу виджета», вы можете ввести тикер или название компании в поиск и добавить его в список наблюдения. Обратите внимание на три значка в правом верхнем углу виджета. Нажав на две стрелочки, вы получите возможность перетаскивать и сортировать компании, как вам удобно. При нажатии на звездочку у вас переключится отображение с текущего списка наблюдения на ваше избранное. Избранное дублирует ваш список инструментов из мобильного приложения. Нажав на значок шестеренки в правом верхнем углу виджета, вы можете добавить дополнительную информацию, список и расшифровку, которую вы узнаете сейчас на экране. Давайте добавим виджет графика. На графике мы можем выбрать разные таймфреймы. В графика мы можем задать временной интервал, отображение в виде свечей, баров или линий, а также задать отображение наших заявок и сделок на графике. Вы можете рисовать на графике, используя инструменты, каналы и линейки, а также добавлять индикаторы, которых пока немного. Все применяемые вами настройки действуют только для той рабочей области, которая сейчас активна. Если вы перейдете на другую вкладку, вы увидите, что там все настройки сохраняются. Чтобы связать два виджета, нужно добавить их в одну группу. Для этого нажмите на «плюс» в левом верхнем углу виджета и выберите любую группу. Добавьте ту же самую группу для второго виджета и теперь при нажатии на инструмент график будет переключаться. Аналогичным образом вы можете добавлять на рабочее пространство любые другие виджеты, присваивать им группы и они будут переключаться. Также можно нажать правой кнопкой мыши по любому виджету и нажать «Привязать все виджеты». Тогда все виджеты в этом рабочем пространстве привяжутся к группе выбранного виджета. Более подробно о функциях каждого виджета вы можете прочитать в руководстве, нажав на кнопку «Справка» в верхнем правом углу терминала. Я лишь коротко перечислю их функции. Виджеты заявок позволяют совершать операции и непосредственно торговать. Отложенные заявки держатся до указанной даты, в то время как просто виджеты заявки действуют до конца секунды текущей сессии. Активные заявки позволяют увидеть заявки, ордера, которые вы выставили, но они еще не сработали. Календарь дивидендов покажет вам список компаний и даты, их, и даты их ближайших дивидендов, а также их доход. Виджет об инструменте позволяет посмотреть основные фундаментальные показатели в компании. Динамику чистой прибыли, выручки и денежных средств по квартально, либо за год. Выбор зарубежных акций, которые можно купить через Тинькоу большой. Как определять надежность, точку входа и выхода. Всему этому мы обучаем нашей ассоциации. Пройдите по ссылке под видео, чтобы узнать, какая стратегия инвестирования подойдет именно вам. Скачайте книгу ⁇ Как начать инвестировать на зарубежный фондовый рынок ⁇ и узнайте условия получения списка надежных актуальных для инвестирования компаний от нашей ассоциации.